Новый жилой комплекс на территории Новой Москвы от группы компаний МИЦ. Ищите нас по запросу "Клиновая аллея" или звоните 495 106 23 22 Перенестись во времени просто. Никогда прежде музей не был таким реальным. Здесь начинают чаще биться сердца, здесь мурашки по коже. Здесь понимаешь истинную цену жизни. Пройди этот путь. Проживи это время. Музей Победы. Экспозиция «Подвиг народа». «Маленькой Насте нужна помощь». Восьмилетняя орловчанка Настя Хатанен родилась с пороком развития головного мозга. А с пяти месяцев к основным диагнозам присоединилась тяжелая форма эпилепсии. Родители Насти вместе с ней прошли трудный путь. Были у лучших эпилептологов России. Девочки установили стимулятор блуждающего нерва, что дало хорошие результаты. Настя стала ходить, понимать речь и даже говорить. Но осенью ей снова стало плохо. Вернулись приступы с остановкой дыхания. Девочке нужна срочная операция по замене стимулятора, которую в России провести невозможно. Ее готовы принять в Германии. Но выставленный счет, непосильный для семьи, 2 миллиона рублей. Родители обращаются к всем неравнодушным и просят о помощи. Не надо стесняться о малых пожертвований Важна любая сумма. Реквизиты вы видите на своих экранах. Также их можно найти на нашем сайте истоки.тв в разделе «СОС». Дорогие мои коллеги, готовы рассказать, какой след этот четверг оставит в истории нашего региона. В студии Натальи Тычинская. Здравствуйте! Коротко о главных темах этого выпуска. Я же тоже человек. Губернатор до конца не раскрыл тайну забинтованной руки, уделил время, погоде, ценам, маскам и ослаблению некоторых ограничений. Пока можем покупать спокойно. Ярмарки выходного дня на площади Жукова и в районе сквера комсомольцев оставили в покое до мая. Будем ли после мая маяться, пока не понятно.